На ту, на инди... на да. Это студия «Мидфактори», здесь мы записали второй альбом. Возможно, шизит, здесь, здесь другая шиза. В «Спартаке» самые лучшие болельщики, И Первое слово, «Московский Спартак», также у нас альбом вышел вот через 9 месяцев от начала работы. Шиза! Алют красно-белые, вы смотрите новый выпуск «Дневника фаната». В этом выпуске немного о выезде в Хабаровск. Покажем небольшой отчет о матче с Уфой и более подробно расскажем о том, как записывался второй диск в Ротре. Пойдем на студию. Это студия Mid Factory. Здесь мы записывали второй альбом. Начнем с нашей самого интересного. Вот здесь вот, за чаем, исключительно зачаем. чаем, с ушками и пряниками происходили споры, какие-то разборы песен, придумывание какие-то настукивания, наигрывание каких-то моментов. Вот здесь сейчас наши парни продолжают репетировать, несмотря на то, что альбом уже... Здорово, пацаны! Здорово! Здесь же вот мы записывали голоса наши, здесь микрофон уставлен, ну, в пюпитре стояли тексты наших песен, профессиональные микрофоны, и студии. студия. В общем-то, все, что нужно для качественного, качественной записи нашего альбома. А тут у нас сидит наш любимый звукорежиссер. сидит, который управляет режиссер. всем процессом записи альбома. Дмитрий. Здорово. Дим. Привет. Демин. Здорово! Привет. Подъехали к ребятам. Парни, привет всем еще раз. Массим Мукаре, главный тренер Московского Спартака. Вручаем ему президент от магазина Фратри. Желаем успеха. Un negocio, un negocio. Какие эмоции у тебя, у вас вызывают то, что вы видите на нашей трибуне, когда? И что, ты, что вы можете сказать по поводу того, как эта роль фанатов наших да, играет это на это поддержку, role... на игру And команды? Chose. Это большие эмоции, И... отличная публика. Который нам помогает в трудные моменты. И мы отдадим все, чтобы сделать вас счастливыми. Если сравнивать итальянскую поддержку, итальянских тифози с нашими, русскими. Да, вы теплые ребята, поэтому команде это безусловно на пользу. Спасибо большое, удачи с Денитом. С нами Антон Володин, соочередитель фонда «Красно-белое сердце», человек, который участвует в организации всех спортивных мероприятий под эгидией Фрадрии и администратор данного музыкального проекта. Ну, зарождал еще в далеком 2012 году, когда мы по, сказать, просьбе тогда заводящего лидера Ультра Крикса начали работать над первым альбомом. Ну и не было ни опыта, сказать, ни каких-то, финансовых возможностей. Мы собирали там с миру по И потом, когда мы уже сделали работу над ошибками после первого альбома, после его записи, когда мы поняли, что надо работу продолжать, когда уже новый заводящий по Бау дал определенные уже, ТЗ нам вводный на следующий альбом. Мы решили так сказать, поступить следующего. Открыли проект на краудфандинговой платформе BoomStarter, где предложили всем желающим скинуть посильные средства на запись альбома. Ну, второй альбом, фактически отчет его записи идет с ноября, конца ноября 2016 2015 года. То есть на этой студии, на этой же студии мы отписывали первый альбом. Поэтому вопрос, где записывать уже не стоял, был вопрос, только время и средства туда попасть? Ну, где-то где-то взял. Спартак не прост, совсем не прост. Он не боится ни бури, ни гроз. Ему под все клубы вокруг. Динамо, конюшня, Милан и Хайдук. Гол, гол. Панюшки, три мы забьем, пять забьем, шесть забьем, десять забьем. Возможно, шизит здесь, здесь другая шиза. Парни, с вами Денис Бушаков и Илья Кутепов. Парни, привет. Здорово. Дневник фаната снимаем, выпуск очередной. Расскажите, пожалуйста, как вообще готовитесь к зениту на данный момент? Пару слов о атмосфере в команде, которая сейчас стоит. В принципе, нормально готовимся. Конечно, настроение чуть испортилось после уфы. И разобрали этот матч, который уже прошел, да, остался в истории. Пусть не в хорошей такой истории. Вот. Но сейчас, в принципе, атмосфера нормальная, самое главное. Даже и проиграли этот матч. Но все понимают, что проиграли его и не по делу. Я думаю, что были хорошие моменты. Судейка, это, да. это футбол, это судейка. Я, я сказал, Нет, что судья, судейка, да? Там, неправильно. неправильно да, я сказал, что были такие моменты, которые да, надо, ну, надо было, самим забивать эти голы, и никто бы про судейку ничего не говорил. Но все же такие ошибки, в принципе, не, не должны в стороне оставаться. Пойдем, безволие не простим Если забыли мы бывшим слова Фаером на траве Любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке Идеологии и цели этого проекта Для чего, кому, почему? Помощь в развитии звуковой поддержки а каким образом мы видим э, помощь этого альбома в этом направлении? Люди как, качают эти песни, э, записывают, там с диска там, переписывают куда-то кому-то, вставят эти диски в машинах. Когда человек заучил тексты, когда человек заучил э, мелодии, ему всегда проще на трибуне это, это сказать, выдавать в более-менее приглядном виде. Поэтому это основная задача этого альбома. И, конечно же, все песни, все треки, все минусовки на которые записывались там песни новые это все было согласовано утверждено то есть никакой самодеятельности в нашей стороны вот во втором во втором альбоме уже основная задача которая была и вот мы ее выполнили уже для души для того чтобы любой желающий наш там, болельщик да краснобелый человек который гоняет выезда не гоняет просто слушая создавал атмосферу для себя для того чтобы прийти на стадион поехать на выезд на выезд да просто компании для того чтобы у нас был нормальный четкий саунд с хорошим текстом с хорошим звуком того чего раньше не было илья поздравляем тебя с вызван сборную национальную нашу вот расскажи про свои ощущения после попадания в основу попадание в основу давно я этого ждал уже своего шанса три года почти сейчас слава богу закрепился вроде неплохо играют расчет сборной Знаю, это мой второй вызов, я думаю, все еще впереди. Относительно болельщиков Спартака, да, когда вы выходите на стадион, вся эта поддержка, все эти заряды вперед, вообще-то придают много эмоций на самом деле. Конечно, безусловно, я думаю, что я даже играл в другой команде. Да, и когда я выходил за Спартаком играть, когда начинается, боже, Спартак, они все просто, все с ума сходят. Это только вперед, только вперед эмоционально выплеск такой эмоции, вперед выдвигает, что хочется рвать тебе. Так что тут, что сказать, бартаки самый лучший болельщик, Наши наверное. самые лучшие болельщики. И на протяжении сколько-то 8 туров, да, больше всех, большая армия болельщиков. Каждый, каждый тур у нас больше всех, приобрет, так что этим все искажено. Вот, Перемена изначально... Э когда мы ее планировали записывать, положение клуба было ну, не, таким не, такие, не, не таким хорошим, как как не плохим, сейчас, как да. сейчас. Не скажу, что она перестала быть актуальной сейчас. Она ситуация. вошла в альбом, да. И если будет ситуация, значит будем петь. В любом случае, она создает правильный позитивный настрой: слова от души. Вот то, что получилось. Продукт, действительно, которым. Работали не как подрядчик, да, а как сами участники движа, чтобы было не стыдно и чтобы все могли слушать, получать от этого удовольствие. Мы уже договорились и с хоккейным клубом, и с футбольным. Будут наши песни звучать из колонн в перерывах перед матчами, чтобы так сказать, создать так, так скажем, атмосферу да, нашу красно-белую. Это тоже как бы, поможет в узнаваемости этих композиций. Заучиваю их уже для воспользовательной треугольной Расскажи, пожалуйста, как проходила запись Наверное, это какой-то новый опыт в твоей жизни Вряд ли раньше работал с фанатами Спасибо, братишка. Неудобно да, Работа была непростая Очень долгая, очень позитивные моменты Какие-то стычки Ну, Но это нормально, когда, когда творческие люди сталкивается интересно Денис такой вопрос по поводу так сказать громких обсуждений в интернете ОПГ ромашка может быть раскроешь все-таки тайну кто входит кто лидер кто главарь? когда она уже распалась мы остались только с Димой но мы не потопляем вот. я как бы пришел и она уже существовала ОПГ ромашка так что пусть будет главарь Дима они оба... они ее сделали ОПГ ромашку сейчас что... Илюху еще да с один из бывших так скажем да, главарей на Надеемся, что наша ромашка обыграет. Их ромашка. их ромашка Вот, собственно, сам диск, который мы записали. Из чего он состоит? Э, вот здесь вот у нас э, мы перечислили все фамилии, имена участников нашего проекта. Мы, можно сказать, их на этом диске. На развороте диска вы видите, э, собственно, сам второй альбом. Буклетик с текстами к этому э, альбому. А также, а также здесь вот во вкладочке. Первый альбом бонусом мы положили. Думаю, что это будет полезная вещь в этом альбоме. Парни, спасибо да, вам большое. Спасибо. Дарим да, вам вот диск фратри музыкальный. Четыре у нас экземпляра есть. Послушайте обязательно. Реально очень крутая тема. Ребятам своим вручите да, язык, хотя можно и пакет. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, парни. В результате получилось то, что все уже, наверное, и дай бог услышит. сейчас включу вот это одна из сессий где ребята записали вокал вот каждая дорожка вот я ее показываю. И так на магазин Spartax ссылка на который находится под видео. Там вы сможете приобрести диск и помочь движению. Спасибо всем за участие в нашем проекте. В Тарасовку мы едем и мы слышим звон мечей. Сегодня мы увидим кумиров москвичей. Вагисхиди Атуллин, защитник как стена Мы высшую вернулись и отомстим сполна Зажравшимся грузинам, зажравшимся хохлам Зажравшимся легавым, задроченным коням